Всем хай! С вами Юджин, и как вы знаете, недавно у нас прошел на нашем канале стрим совместно с Принглс, где участвовал Юра Музыченко, Ярослав НС и Слава Мерлоу. Ну и я тоже там был, так проходил мимо. Короче, многие из вас его смотрели. Но хотя я знаю, что стрим был довольно-таки длинный, и, возможно, вы пропустили некоторые забавные моменты, о которых я вам сейчас и расскажу. Итак, мы расселись по местам, взяли пульты в руки и стали готовиться морально и физически... Заезду. Значит, два дочера. Локер это такая ориентация. Я Лолер, как бы. Юрий. А ты кто? Смотрите, у меня просто дочь. Ты дочь? Ты дочер. Я уже куда-то еду, а ты стоишь. Я победил, я уверен в этом. Да я уже за городом тебя жду давно, я уже вон выехал. ты же там. Я думаю, ну, экран, который ближе ко мне, тут мой да Я запутался. Ты уже на маршруте. А кто есть кто? А вы знаете, что если порнокопытное ночью поймать в из лета, то да, да, оно остановится? Стой! Так, вот я выбрал самую слабую. Сути, видишь, справа. Я пасу овечек, Я их тренирую. Женя пока изучает Ну все, опции размялись, я готов. Я внедорожник себе возьму. Я просто часто буду внедороги, мне я танцую, видишь? Все, отлично, я опять в поле. Найди на сессию, видишь? Ну он опять в поле. Теперь тебе нужно опять вернуться к Ярику. Сложно. Есть словно. такое понятие, вот это, стрим настроек вот это, вот, <laughs> <laughs> Когда стрим идет до 4 стрим, часа, стрим все, и все 4 часа ты настраиваешь ну, вот так, да? Да. А, ну вот, сейчас кажется все Прощайте, да. поля! Опять да, да. Подсказывают наши диспетчеры, что сейчас к нам подойдет специально обученный человек, который занимался долгие годы, тренировался, чтобы... Специально стать... обученный Специ... вступатель в чужие сетевые игры. Давай мы ему передадим оба джойстика. Он сейчас все быстренько настроит. Я буду ждать под мостом вас. Как Нет, как человек, который любит ждать всех под мостом. Есть у меня одна история на этот счет, но я не буду рассказывать У всех есть история. Из под моста. Из под Мне кажется, Слава немножко заскучал. Нет, я классная игра. Вот ты такая так ты une... играл? <laughs> <Да. сос> ты раньше играл? Раньше играл в Фарзука на Н�е? а нет, я видел только <слос implemented> Let's Play. Еще и... была клевая гонка машинки. Просто машинки гоняешь, тоже же гонка. Так for... <сп Czynt> <trade> в детстве я брал like прищепки. Uh, а так и на велосипеде можно ездить? Стоит И катался. Ладно, я расскажу эксклюзивную историю когда то Давай. раз я ехал на велосипеде, открыл вот так вот рот Ну не буду показывать, это а некультурно не культурно И мне муха залетел, я ее проглотил прям шквар, а я подумал, что будет здесь так пчелу проглотить? Ведь можно умереть Ну да, Теорий, так да? вроде как даже умирают Ну слушай, ну, она укусит тебя а внутри она, она у тебя сделает нормально? там э, улей И будет мед просто скатываться Ёшки. тебе в желудок постоянно Это же... Что а, полезно ядрить. Что полезно? Ну да Ядрит лайфхак Когда мы наконец размялись, окрепли духовно Подготовили всех овец и, конечно же, пожелали удачи нашим соперникам. Мы приступили к гонке. Ты прогнал хакермена, который все знал, что делается у кого-то Я не прогонял его. Он, он он как бы он все сделал, зафиксировал, Ты и не работа не... здесь закончили. Слушай, мы У нас же ничего да, не происходит, отключи. что он зафиксировал. Присоединение к заезду, Мне кажется, что успех нас ждет уже близко. Для выхода из заезда нажмите X, я не буду жать. Не заезду. Все, я ничего не жму. Запуск заезда. Запуск идет. заезда. Мне кажется, это прямо. Рано-рано. Сейчас что-нибудь произойдет. Все, я поехали! А почему сразу меня огоняют? Это Олег Он Тихо. Смотри, погоди, ты с с... дерево! <смех> а так можно делать? Дальше будет да, на контрольная дочка! Это все нарискую вас! А, Вам не кажется, что ваша машина это не лучший выбор для такой? <смех> да. Да. Да. Да. Все, что ты сказал! Да. Да. Да. Все, что ты сказал! Да. Пропустил контрольную точку! Пропустил точку! Да кидай! Знаете, сколько мужества надо иметь, чтобы приехать на Олимпиаду и ну, в самой да. худшей команде быть? То есть я здесь самый мужик. Слушай, как ему в чат написать? гадость мне ты хочешь написать да а ну, зачем ну, чтобы тебя еще больше расстроить у нас с этим все в порядке, у мы нас... очень расстроены ты знаешь мне чтобы мне чтобы минус морали сделать ты нужно очень сильно постараться Еду в нее еду в точку молодец он включился он включился это я по себе ну, Так, поговори с ним, поговори, пусть соберется. Что с говорит? Чем он говорит? Он знает, он знает, он знает. Это внутренними Знаешь. внутренними, внутренними кеймерами. А, вот финиш. Какой финиш? Что, мне кажется, надо ждать. Так, так, так, так, так, вот так, так, они подъезжают. Даже если я перекрою экран, ничего не присутствует. Да блин, ну вот, да. Подожди, ну там дерево И, будет. Ура. Но нет, он, он победил. Дарань его! Женя, Женя жесткий. О, ну, ровался, да, нет, да, мне понятно. просто медленная машинка досталась. Если бы она меня гоняла, как, я, бы сейчас, я бы сейчас ложал. А. какие-то отношения между командами на какой-то такси У нас чувство. это лично, да? Да, я понимаю. Чувствуется Не, ну неприятный. ты потому что точки не пропускал. Сэр, я три пропустил. Ты бы хоть одну пропустил, это по-честному. Смотри, смотри. Леггинсы заработал. Леггинсы? Да, да, я я я я да, я плюс леггинсы. Плюс все уже не, не зря приехал. Такую личность. Приязнь испытывания к нашим оппонентам. Давай делаем, займись. А что, я присоединяюсь к заезду. Я вообще занят. Извини, я бы просто... Ты видишь, я напряжён. заранее тебя не надеял. Пожалуйста, нанежу. да. Извини. Не убивай меня. Давай. Все, сессия начинается. Один. Да ничего не да начинается. Да подождите. Начинается, и... чувак. И... Ща... И все. Сейчас будет... Да ничего не будет. Может быть, гонку мы не ту выбираем? Может, плохая гонка? Да как-то плохая гонка. Хакермена, Хакер может да, быть. Хакер Давай найдем какую-нибудь еще гонку. Ярик. Да это-то чем тебя не устроила гонка? Ну, она какая-то нерабочая. Я вообще смотрю обстановочка напряженная. Захач, да, да начнем. Ну да это же реверсивная агрессия. Реверсивная? Ну, я не знаю, я придумал. Получается, просто, что, что ты новый, да. а, реверсивно злой. Значит, ты желаешь нам добра по такой логике. Нее, nee, чувак, я да реверсивная. А Махач да. будет в подарок? будет? А, мы потом. Ладно, сейчас. Потом Легин. Перед третьей игрой. Это не войдет в эфир. Он обманщик. он лжац. Смотрите, сколько клеветы я просто в себя слышу. Дизмораль не работает. Не работает, да. Реверсивная дизмораль. Не пользуйся моим оружием против меня. Это реверсивная атака. Главное, мне реверсивно не вы Не пода нет, главное реверсивно выиграть. Нет, да. Когда я говорю, проиграть реверсивно проиграть. проиграть. Мое реверсивно тебе. ты молодец. Очевидно. Мое реверсивно точку, приятно. Точка. Подумай. Ой, ой Да, как красиво! Смотри, он обиделся и ушел. Смотри, пойди поплачь. Теперь да, это вот так вот Да, да, да. Тебе не буду больше играть? Я, я чё, нет. Столько кун. да, что вообще так не играю. И вот что у нас получилось в итоге: два заезда. И ничья. Оба соперника оказались необычайно профессиональными гонщиками, ездунами, если хотите. И хотя на протяжении всех заездов соперники неустанно подбадривали друг друга, уважали и желали удачи, дружба здесь победить никак не могла. Поэтому было решено провести третий решающий заезд. И самые захватывающие, напряженные, незабываемый моменты этого третьего заезда вы увидите в следующей серии хайлайтов со стрима. Если хотите посмотреть стрим целиком, то переходите по подсказке, а также по ссылке в описании, или заходите на мой канал, и он там тоже будет вам доступен. А также накидайте кучу лайков, потому что Принглс смотрит больше лайков, друзья. Конечно же, не забывайте про сам турнир, он до сих пор идет, и у вас есть шанс поучаствовать в нем. Также пишите в комментариях, какой момент был для вас самым забавным, захватывающим, серьезным и потрясающим. Ну, а с вами был Юджин и всем 5!